Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию краткий обзор важного астрологического события «Период ретро-Венеры в Близнецах» с 13 мая по 25 июня. Видео состоит из двух частей. Первая часть – лекционная. Рекомендую послушать чтобы полностью понимать особенности ретроградности Венеры, о которой пойдет речь во второй части. Смотрите внизу тайм-код. Если кому не интересна теория, можете начать сразу со второй части. Описание периода ретро-Венеры с 13 мая по 25 июня. Итак, планеты движутся вокруг Солнца.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 представляет собой замкнутую орбиту через 12 зодиакальных созвездий. Этот путь называется эклиптикой и измеряется одним годом или в среднем 365 сутками. Это второе вращение, которое следует учитывать при анализе ретроградности планет.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 Наблюдения и расчеты проводятся с Земли. Каждая планета удалена от Солнца на определенное расстояние. Каждая планета удалена от Земли на определенное расстояние. У каждой планеты своя скорость вращения. Меркурий и Венера планеты земной группы, так называемые нижние планеты орбиты которых проходят между Солнцем и Землей. И мы сейчас рассмотрим движение этих двух планет схематически. На рисунке показано, как движение Меркурия и Венеры видит земной наблюдатель. В центре этого рисунка схематически показано Солнце в виде кружка. Орбита нижней планеты, Меркурия или Венеры, показана в виде замкнутой окружности,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 Позиции 1, 2, 3, 4 и 5 также отмечены на орбите Земли и отражают произведенные замеры одновременно с соответствующими позициями на орбите нижней планеты. Вверху рисунка показано видимое движение нижней планеты, наблюдаемое с Земли, что является лишь визуальным восприятием, но не соответствующим реальному движению небесного тела на самом деле в реальности окружность орбиты нижней планеты замкнута она не делает своеобразной петли не замедляет своего движения и не движется некоторое время вспять но с земли мы наблюдаем периодически такую картину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 Когда же планета движется в том же направлении, что и Солнце, и другие планеты, она называется директной. Движение планеты в периоды директности, прямое движение, является нормальным, естественным и природным. На рисунке линии, отражающие видимое с Земли движение планет в позициях от 1 до двух, а также от 4 до 5 соответствует директному движению. Соответственно, участки орбит между этими двумя директными периодами соответствуют наступлению ретроградности. На рисунке это позиции от 2 до 4. Необходимо также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 Эта стадия в астрологии называется положением стояния, и планета в эти периоды становится стационарной. На рисунке эта позиция в точке 2, а также 4. Эти точки не являются одинаковыми, так как в них происходит противоположный процесс по смене направления, а значит и по значению.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 Это Солнце, что и приводит к изменениям в проявлении планет. Для нижних планет, это Венера и Меркурий, необходимо рассмотреть не только удаленность планеты от Солнца, но и положение относительно Земли. В этом случае, когда Венера или Меркурий проходят между Солнцем и Землей, они становятся ближе к Земле. И в этот период наступает ретроградность. Когда же нижние планеты, продолжая свое движение по орбите, заходят за Солнце и максимально удаляются от Земли, наступает период директного движения. Наиболее важным для правильного понимания характеристики планеты.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 на определенную сферу жизни. При стационарности положительной, то есть когда переходит планета из ретроградного движения в директное, когда планета после стояния становится директной, в проявлениях планеты будут сосредоточенные, собранные, организованные качества. Характеристики планет направляются строго на реализацию индивидуальных проявлений планеты. Если это Венера, то любовь, материальная сфера жизни, наши желания. И эти проявления будут конструктивны и гармоничны. Но в то же время планета не станет отвлекаться и распыляться на мелочи и посторонние моменты. Она узконаправлена и ограничена в подвижности и способности меняться. При стационарности, когда идет переход от директного движения в ретроградное, то есть когда после прямолинейного движения планета становится ретроградным, в проявлениях планеты будут наиболее выражены заторможенность, зацикленность, замедленность, скованность. И в таком случае будут наиболее выражены проблемы и нарушения в проявлениях планеты. Наиболее важным станет фокусирование именно на слабых, ущербных моментах и недостаточных показателях для того, чтобы планета проявила себя открыто и свободно. При директном движении планеты она проявляет себя открыто, без помех и без задержек, в соответствии со своим положением в знаке. По качествам директной планеты человек будет понимать, что происходит вокруг. И при взаимодействии с другими людьми сможет реализовать принцип планеты. В отличие от ретроградной планеты, директная сможет проявить это, выразить, показать и применить открыто. Ретроградной же планеты может потребоваться больше времени, больше затрат энергии и сил. Нужны дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя. Венера отвечает за союз, удовольствие, связь и желание. Это планета любви, отношений и материальных ценностей. В период ретроградности возвращение, ну хотя бы в мыслях, к прошлым отношениям или пересмотр жизненных позиций настоящего встанут на первое место. Фаза ретро-Венеры с 13 мая по 25 июня происходит в самом подвижном и легком воздушном знаке зодиака – в близнецах. Ретроградная Венера бывает раз в полтора года в течение сорока дней. Близнецы отличаются своей переменчивостью, двуличием и коммуникабельностью. Ничего серьезного и долгоиграющего ни в сфере отношений, ни в финансово сделать не получится в этот период. Отношения под влиянием воздушной стихии близнецов приобретают многоликость, двойственность мнений, сложно найти компромисс. Бракосочетания, оформление официальных союзов в большинстве случаев на ретро-период Венеры не принесут ожидаемого счастья. Но здесь есть исключение, зависит от индивидуальных особенностей натальной карты. Есть небольшой процент людей, у которых Венера ретроградна в гороскопе. Тогда транзиты ретро-Венеры проходят для них гармонично. Но в любом случае на ретро-Венере надо не забывать, что взаимоотношения и сфера финансов будут пересматриваться и переживать серьезные преобразования. Придется много думать, переоценивать, взвешивать, анализировать, вспоминать. Все потраченные деньги и покупки после периода ретроградности будут расцениваться как ошибочное поведение. Все разорванные отношения принесут оттенок досады и лучше сто раз подумать, прежде чем принимать окончательное решение. Для многих людей прежние чувства вернутся, вспыхнут вновь, заставят много думать о прошлых отношениях, и о личном партнере. Период ретроградности Венеры – это время замедления по всем сферам. Но это подходящее время для восстановления давних связей. Это период оценке ценностей. Многие поймут то, что для них действительно истинно важно. Во время ретро-Венеры мы можем столкнуться с затруднениями и получить остановку серьезное препятствие в плане соединения с кем-либо из партнеров могут срываться встречи запланированные мероприятия очень сложно войти в новые взаимоотношения этот цикл является внутренним процессом, подходит для проработки любых проблем в отношениях, но на более глубоком уровне. Скрытые проблемы проявляются. Сейчас труднее скрывать то, что вызывает напряжение, недовольство в сфере личных и деловых отношений. Это одна из причин, почему мы становимся... Свидетелями странного поведения наших друзей, партнеров. Это происходит чаще всего в период ретро-венеры. Люди становятся более чувствительными, особенно те, кто родился с ретро-венерой. И они никак не могут игнорировать свою чувствительность. Многие люди находят удовольствие в возврате каким-то прошлым взаимоотношениям, Перед, обдумывают, передумывают, звонят, пишут. И приходят в замешательство от того, нужно ли было все прекращать. А если недавно начались новые взаимоотношения, то появляется склонность их пересматривать, анализировать, может быть, даже придираться к новому партнеру. То есть возникают замешательства по поводу отношений, возникают сомнения по поводу своей самооценки, привлекательности. Сложно осознать, что и кто действительно нравится. Сложно отличить что свое личное, а что навязано общественными нормами. В период ретро Венеры время терпеливо избавиться от слоев поверхностных ценностей. Это период избавления от противоречий, и в этот период можно добраться до истинных желаний. Двойственность транзита Венеры по близнецам может сбивать с толку люблю и ненавижу. Это период два в одном. И зачастую эти понятия противоречивы. Вообще желания ваших партнеров, друзей, близких кажутся противоречивы и не всегда воспринимаются так, как вам их преподносят. В то же время и то, что вы говорите другим людям воспринимается на свой лад. С одной стороны, хочется свободы и близости, но в то же время хочется оформить официальные брачные взаимоотношения. По возможности старайтесь ничего кардинального не предпринимать в сфере личных и деловых взаимоотношений. Лучше остановиться, пересмотреть, вспомнить, проанализировать, взвесить все «за» и «против», а уже потом, когда закончится период ретро-Венеры, тогда уже можно будет принять правильное решение. Попробуйте вспомнить свой опыт прошлого ретродвижения «Венеры в Близнецах». Это было в 2004 году, в период с 19 мая по 29 июня. У многих людей возникают ощущение дежавю. Используйте прошлый опыт. И вы сможете получить подсказки. Вы избавите себя от неприятностей. И сможете лучше сориентироваться в тех обстоятельствах, в которые вы попадаете в этот период ретроградности. Теневая сторона близнецов. Незрелость, поверхностность, отсутствие целостного видения будущего, разбросанность, никуда не приводящие идеи и много разговоров без толку. В светлой части Венера в близнецах вдохновлена новизной, общением, возбуждением, обучением. Беседой, размышлением на предмет того, что делать и как жить дальше. Это идеальное время для творчества писателей-сценаристов, пишущих любовные романы. А вот финансовые, денежные, материальные дела и вопросы, покупки предметов красоты и роскоши лучше отложить на более благоприятное время. Ретроградная Венера в Близнецах очень коммуникабельна но довольно поверхностном знаке спровоцирует возвращение прошлой любви, дружеских и деловых отношений. Возможны неожиданные встречи, возобновление и активизация контактов, разговоры, поездки в те места, где были уже давно». 5 июня 2020 года происходит полнолуние и лунное затмение в Стрельце с участием ретро-Венеры в Близнецах. Это время кармических событий. Многие люди окажутся в водовороте странных ситуаций, возвращений, повторов. Все, что касается вопросов любви из прошлого старых отношений и чувств, все напомнит о себе и может быть даже болезненно. Уровень переживаний и страстей может очень сильно повлиять на дальнейшую жизнь, серьезно откорректировать ваши планы. Более подробно о периоде затмений в моем следующем видео, думаю, примерно через неделю запишу. 18 июня 2020 года ситуация становится неоднозначной, поскольку Меркурий, управляющий знаком Близнецов, а значит и Ретро-Венерой, в этот период становится ретроградным. Для возобновившихся старых отношений это хорошо, пусть и нелегко. Но этот транзит поможет анализировать свое прошлое, искать и исправлять прошлые ошибки, избавляться от прошлых стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают дальнейшей жизни. Для новых отношений не очень хороший период. Возникают путаницы и ошибки, которые становятся все больше и больше. Влияние ретроградной Венеры наиболее значимо для тех, у кого планета сильно проявлена в натальной карте. В том числе это представители знаков Телец и Весы, поскольку они находятся под управлением Венеры. Ретроградная Венера предлагает выявить реальную ценность и достоинство людей и вещей в нашей жизни. Именно с этими темами связаны знаки Телец ценности деньги и весы отношения поскольку планета делает петлю в близнецах период важен для представителей этого знака зодиака если вы не знаете в каком знаке у вас венера директно она ретроградная рестационарно можете написать в комментариях под видео свои данные дату время город и я отвечу в комментариях, где ваша Венера, в какой фазе движения. Для полной консультации нужно записаться, и контакты вы можете найти под видео. Период ретро-Венеры бывает раз в полтора года. Старые друзья или потерянная любовь могут вернуться. Это время благоприятно для восстановления отношений, которые существовали в прошлом и были разорваны. Но только в этом случае имеет смысл восстанавливать отношения, если имеются серьезные намерения по отношению к бывшему партнеру. Если в существующих отношениях есть сложности, у вас появятся возможности для примирения. Ретроградная Венера в близнецах дает финансовые преимущества тем, кто знает, как их использовать. Период ретроградности подходит для продажи ненужных вещей и залежавшихся товаров. А также по вопросам продажи недвижимости можно найти решение. Если долго не находился покупатель, то именно в период ретро-Венеры вполне возможно дело наконец-то сдвинется. В вопросах продажи дома, особенно старого, ветхого или квартиры. Вполне возможно, кто-то увидит внутреннюю красоту залежавшейся вещи или почувствует, что она ему очень нужна. Благоприятное время для приобретения антиквариата и любых поддержанных товаров. Но следует учитывать следующий фактор. Для любых покупок, недвижимости, техники. Проверяйте, не скрыты ли недостатки заброским внешним видом предмета. Ретроградная Венера – это благоприятное время для повторных переговоров, касающихся финансов. Например, пересмотра условий договора. Хорошо заниматься юридическими вопросами, имеющими давнее происхождение. Такой вот период интересный нас ожидает. С 13 мая по 25 июня. В ближайшее время появится общий прогноз на период затмений. Следите за моими видео. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы,